сайт правосудия нет на танках за долгами сша депутат евгений федоров рассуждает о выкуривании американского командования из киева проводя исторические параллели видео евгений федоров о восстановлении ссср к 9 мая почти одновременно с рассуждениями федорова появилось особое мнение судьи конституционного суда российской федерации константина ароновского где он назвал Советский Союз незаконно созданным образованием. Судья Конституционного суда отделил Российскую Федерацию от СССР. Константин Ароновский выразил особое мнение о статуте российского государства. «Даже в условном, юридическом смысле, России незачем навлекать на свою государственную личность вину советских репрессий и замещать собою собой государство победоносного и павшего затем социализма», — говорит судья. Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти учредительного собрания, безмерно и в буквальном смысле невыносимо. Один признается СССР и говорит о начале его восстановления к 9 мая. Второй рассуждает о СССР как о незаконном государственном образовании. Как ни странно, настоль столь противоположные концепции ведут к реализации одного плана – мировой финансовой мафии. К обнулению прав граждан СССР на аннуитет СССР и к перевешиванию ротшильдовских долгов на аннуитет СССР. Международная финансовая мафия перекрывает весь политический спектр своей агентурой, ибо конечная цель – отнюдь не установление определенной формы управления территорией России – а захват активов граждан СССР. Поэтому одновременно идет продвижение двух концепций. Для сторонников СССР под рассказом о необходимости восстановления территории СССР путем военных действий может быть обострение военного конфликта на Украине с одновременным подведением под монастырь всех участников и сторонников силовой концепции восстановления, а также с призом для победителей в виде американского долга висящего на бюджете Украины, для противников восстановления СССР рассуждение о преступном советском режиме с плавным переходом к обнулению прав граждан СССР на аннуитеты через обвинение всех граждан СССР за преступления конкретных палачей. Это все равно, что сегодня обвинить всех граждан России в соучастии в подбросе наркотиков Ивану Голунову или в применении пыток к подследственным, например, по так называемому делу сети. У сталинских палачей есть конкретные имена и фамилии, как у современных последователей. Если пытки, репрессии и фальсификации уголовных дел продолжаются и в Российской Федерации, хоть и в меньшем объеме, то виноват не коммунистический политический строй, ибо коммунизма давно нет, а пытки остались. В архивах КГБ СССР сохранились не только имена и фамилии участников этих самых троек, выносивших смертные приговоры по спискам, но и фамилии их начальников, а также сведения о результатах соцсоревнований между отделами, службами и другая бесценная информация. И я, как гражданка СССР, не несу никакой ответственности за деяния конкретных уголовных преступников из силовых структур СССР, совершавших преступления против правосудия, фальсификацию доказательств в подтверждение заведомо ложных обвинений, и никакого чувства раскаяния по этому поводу не испытываю. Скорее наоборот, я присоединяюсь к требованию жертв восстановить справедливость. Потомки жертв политических репрессий обязаны перед лицом истории назвать фамилии, следователей и судей, обнародовать обстоятельства дела и другие известные факты. Подонки должны ответить, пусть даже и посмертно. Иначе мы, уже живя в Российской Федерации, не сможем остановить безумный конвейер фальсификаций уголовных дел, доставшийся нам в наследство от сталинских времен. Так что без обнародования конкретных фамилий сталинских палачей, без всенародного признания их деяний незаконными, весь обвинительный пафос против СССР воспринимается как попытка манипуляции общественным мнением по заказу мировых финансовых аферистов. Итак, злодейских планов два. Первый – втягивание Российской Федерации в войну по восстановлению СССР, а второй – втягивание народа в отрицание заслуг СССР и добровольный отказ от своих прав. Первый план начали уже потихоньку реализовывать – Лента.ру. Офис Зеленского анонсировал срочное заседание СНБО из-за ситуации в Донбассе. Офис президента Украины анонсировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны СНБО. Об этом сообщает «Интерфакс Украина». Заседание состоится с участием секретаря СНБО, руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины. В то же время пресс-служба украинского лидера не обнародовала информацию об участии в брифинге президента Украины Владимира Зеленского, а также теме заседания СНБО. Вместе с тем, ранее во вторник, 18 февраля, стало известно, что вооруженное формирование самопровозглашенной Луганской Народной Республики, ЛНР, начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковская, Орехово, Крымская и Хутор Вольный в Донбассе. В штабе операции объединенных сил ООС заявили, что военные ЛНР попытались прорваться через линию соприкосновения. Вооруженные силы Украины понесли потери, сообщили в ООС. Под огневым прикрытием российские оккупанты – Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке Украины, примечание Ленты.ру – перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, подчеркнули в украинском командовании. Желательно им, чтобы и Беларусь оказалась втянутой в военный конфликт с Российской Федерацией, а не только Украина, ибо африканские поганки еще не повесили на бюджет Белоруссии. В Минске, как ромашка в проруби, мотается Гуцериев. С четким заданием перевесить на Республику Беларусь балансы по свободным экономическим зонам Российской Федерации, чтобы картавые ребята могли снять прибыли. Так что по принципу «сгорел сарай Гарьихата» в Киеве рассуждают о скорой войне Беларуси с Россией. Лента.ру. 18 февраля 2020 год. Минск оценил заявление главы МИД Украины о войне Беларуси с Россией, Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайка о том, что Белоруссию с Россией якобы ожидает война, являются не очень обдуманными. Об этом рассказал председатель комиссии Нижней палаты Белорусского парламента по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, передает РИА Новости. По его словам, украинским властям подобные высказывания делать легко, поскольку во взаимоотношениях с Россией им терять нечего. У нас отношения с Россией, они, естественно, непростые, как у любых государств. Но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно. Этого никогда не может быть, подчеркнул Давытико. Депутат добавил, что в Беларуси и России живут братские народы, и за это надо держаться. Вот именно поэтому, что у нас есть пример Украины, и у нас немножко другой характер, вообще ментальность другая белорусов. И отношения с Российской Федерацией абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне, считает Давыдько. Он отметил, что разногласия Минской Москвы в вопросах экономического характера не должны перерасти в политические конфликты. Давыдько призвал украинского дипломата воздержаться от подобных высказываний. Ранее Перестайка заявил об угрозе войны России и Белоруссии. Он рассказал, что еще несколько лет назад говорил белорусским журналистам, что если их страна захочет остаться независимой, то столкнется с такой же войной, трудностями и страданиями, как и Украина. Второму плану по очернению достижений СССР через перекладывание вины со следователей и судей, выносивших заведомо неправосудные приговоры, на весь советский народ, который в это время созидал, строил, поднимал промышленность, создавал науку. Защитил страну в тяжелейшей войне, запустил первого человека в космос, уже дан старт на самом высоком уровне, на уровне судей Конституционного суда Российской Федерации.